Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы едем за грибами. Проверим Ура! обстановку. Да, жена любит грибы собирать. Проверим обстановку. Ну, такая сегодня разведочная будет. Короче, поездка и посмотрим, какие грибы у нас в Талдомском лесу есть. А вы, есть ли вообще? Да, а вы не переключайтесь. Включимся уже непосредственно в лесу. Ну что, ребятушки, мы уже в лесу. Угу. Зашли, то есть только в лес заходим. И сейчас, как будут первые, как первые грибы будут, будем показывать. Ничего, собираем? Чего? Угу. Пока, короче, ничего мы не нашли. Ну идем дальше, смотрим. Грибов по-прежнему нету, ребята. Нашли он малины сколько. Прям все у малины. В рот. Да в рот-то понятно. Я, наверное, еще красная, как рак. Я нормально выгляжу. Нормально. Ой. Ой Что тут? Две поганки? Или я сейчас куда-нибудь наступлю? Ой, Давай, три. Ну вот первые ребята грибы, которые мы нашли в этом году. Ой. Раз грибок, два грибок, три грибок. Под Подберезовики вроде. Ну посмотрит сейчас жена. Думаю, сейчас вот такие дела, ребятки. Ну, белых, короче, нету. Много, прошли уже расстояние. Не знаю, где да, люди да. грибы собирают. Долгое да. Как говорится, гриб никогда никто не найдет уже сам. Червивые, надо, да? Конечно. Кто для а. нас еще будет ага. доставлять нечервивые? Вот грибы червивые первые. Все три, да? Вот ну вот, смотри. Ну смотри, режь, показывай. А, ну тут еще. Ну но это тут еще ничего, но немножко ничего, в принципе. только 3 так будем искать дальше сейчас тут где-то рядышком мы поползуем значит вот такие еще поганки попадаются ребят. такие поганки пока <свес> <свес> <свес> В раньше всегда так делал. <свес> Где грибы, ребята? Где грибы? Нашли полянку просто погано, как вот тут Не знаю, как это, ребят, напишите, что за гриб. Просто их очень много по всем этим. Тут жена, тут жена ребята, гриб нашла. Сейчас вам покажем красивый такой, красавец. Вот такой гриб, смотрите. Вообще классный. Вот такие бы грибов десяточка два. О, хороший, прям пока. Угу. Все хороший. Значит, где-то есть еще. Да. А муж его... Не а, я прошел мимо, не заметил, ребята. А Короче, как говорят, свой гриб. Как он там? Свой гриф не так, ну сейчас поползаем тут по кромке вот он по кромке дороги дорога тут старая идет и вот по кромке дороги вот он вырос мы заходили туда дальше в лес сейчас попробуем вдоль дорожки еще пойти немножко я тоже ребята нашел грибы называются лисички сейчас жена будет их связать вот такие грибы Там. Смотри, ты наступал. А как наступили. А, еще лепа. еще. А то я уже сейчас пустусь по грибам. У нас корзиночки пока Пока, пока так. маленькая корзиночка. Ну нам хотя бы эту маленькую саду. У нас такая первая прогулочка сегодня. Недалеко от Талда мы прям совсем рядышком заехали мы в лес. не стали никуда ехать. Да. Лисички. Так, так, ребятки, нашел на дереве и растет, похоже на опять, но не знаю. Напишите в комментариях, что это. Сейчас один гриб сорву. Вот смотрю. А вот ну кто? нет, юбочки, значит ложный, наверное. Вот Ну-ка, покажи шляпку. Uh -huh. О, да это хороший гриб, ты ч? боровик? Uh -huh. Может даже белый, ребят. Маленький слишком, что-то... Если не почернеет, то дальше белый. Так, целая ребята поляна лисичек, целая поляна. Вот такие лисички. Там целая поляна. Так, ну чё, жена начинает приступает сбор урожая. Ура! Да, сегодня же. жарко, ну, прошли мы много да? Очень. по Еще дороге, так вглубь, так в лес, короче, заходили, в лесу грибов совсем нету, в основном грибы все вот, у, у дорожки, Старый. старая дорога заброшенная, и вокруг, рядышком от нее вот дорога, например, вот, она, за этим деревом сразу дорога идет так вот, и вот тут идешь вдоль нее и собираешь. Старайся без земли сразу, чтобы почище дома. В общем, вот так какие дела. Сейчас она соберется. Ой, тут целые поляны, ребята, эти. лисичек. Просто вон. И все изрыто этими кабанами. Вся земля кабанах изрыта. У них тут любимое место. уже сколько набрали. Прям собирай, собирай, собирай, собирай. Вон они как их выдрали. Да. Вон. Все прям выдирают. Ребята, сегодня у нас день десятик. Мы сегодня будем Ну слушай, правда, они так удирают, ну, вообще. Вон, вся земля, ребята, перекопана. Там еще он вот, собери. Не побежит никакая хрюкунка. Ну то есть ножом. Покажи свой нож. Фирменный, да? Фирменный нож. Да, который не спасешься, Свиньи не разделаешь. Так, и тут, тут тоже самое, эти... Сейчас покажу ребят как кабану нарыли просто все вот все изрыто их этими чего они тут ищут напишите ребят в комментариях прям все изрыто а вот еще гриб ребята эти мухомор почему его назвали мухомор потому что на нем мухи обычно ползают Ну я так думаю потому что везде мухомор когда встречаешь ну где мухомор есть обычно всегда рядышком где-то благородные грибы белые. Должны будет попадаться обе. Так. Знаю, там там за этом что-то поет. Что ты там поешь-то за? короткий наш обзорчик сходили за грибами 40 минут ходили вот такое чудо собрали на а. жарешку нам хватит ну по лесу минут 40 блин а так на дорогу на ну, полчаса где-то еще походили погуляли ну грибы есть в лесу но в, внутри леса короче грибов мало ребята а вот именно по вот кромке по кромке дороги старые вот так вот идешь то попадаются вот в лес заходили вглубь там короче вообще ничего не в туку здесь. Да, так что, ребята, подписывайтесь на канал, кому интересно, ставьте лайки, ну и ждите наших следующих роликов. Снимаю. Всем пока-пока.